Каждое человеческое существо – нерожденное любовь. Отсюда его страдания и тоска. Семя не может быть удовлетворено, оставаясь семенем. Оно хочет стать деревом, хочет играть с ветром, хочет вытянуться к небу. Оно амбициозно. Каждое человеческое существо рождается с величайшей амбицией. Амбиции – расцвести в любовь, вырасти в любовь. И я вижу каждое человеческое существо как возможность, потенциал, обещание. Чему-то не случившемуся еще предстоит случиться, и пока оно не случилось, не может быть никакой удовлетворенности и покоя, только агония, страдания, несчастье. Только когда вы достигнете цветения, только когда почувствуете, что теперь осуществлены, стали тем, ради чего родились, достигли своего предназначения, и ничего больше не осталось. Только когда в осуществленности амбиции исчезла без остатка, человек блажен, Никогда не прежний.